всем огромный привет привет всем кто присоединяется как всегда мы буквально минутку подождем и будем начинать Всем привет! Итак, сегодня у нас вечером по Киеву 8.40 будет Новолуние в знаке Близнецы. Это значит, что начинается новый лунный месяц, и мы традиционно с вами собираемся для того, чтобы обсудить самые важные тенденции, которые будут с нами происходить в ближайший период времени. Традиционно после того, как мы сделаем обзор этих тенденций, я отвечу на ваши вопросы. Также вчера я в стори спросила вас написать вопросы касательно моей школы астрологии, на них я тоже отвечу. Также вопросы другого характера тоже можете писать. И затем в конце я уделю Обязательно время и отвечу на них. Итак, сегодня у нас Новолуние в знаке Близнецы. Но если построить карту Новолуния, то асцендент этого Новолуния попадает в Скорпион. И это, безусловно, будет придавать данному Новолунию эмоциональность, а также будет делать акцент на тему преобразований в жизни. То есть очень хорошо что-то менять по данному новолунию, внедрять что-то совершенно новое. А также, в принципе, эта новолуние сделает акцент на деятельности как таковой, что пришла пора что-то делать, а не только наблюдать и собирать информацию. Мы с вами обсуждали в предыдущих видео обзорах, что в начале мая лунные узлы поменяли знаки. Затем я снимала видео для YouTube-канала об этом событии и рассказывала в общем, что принесут лунные узлы, а также рассказывала для каждого знака зодиака. Соответственно, после этого... Меркурий перешел в знак близнецы, и, как известно, это планета, которая любит собирать информацию, и Меркурий был в сильном положении и будет еще до 28 числа. Это замечательное время для того, чтобы осознать, какие перемены с нами происходят, для того, чтобы активизировать свою интеллектуальную деятельность, для того, чтобы... Собрать команду, начать больше общаться, коммуницировать с теми людьми, с кем вы имеете какие-то общие дела. Это хорошее время для вопросов, связанных с бумагами, документами. И, соответственно, наш мозг сейчас очень эффективен. И он работает как раз-таки на сбор информации, на то, чтобы ее осмыслить и на то, чтобы... Активно ее применять. Данная новолуние, как и любое другое новолуние, дает возможность максимум энергии вложить в начинание что-то новое. И по сути, то, что мы очень хорошо обдумывали весь май месяц и особенно вторую половину мая, сейчас у нас есть возможность реализовать. Но эта возможность не будет резиновой и бесконечной. Легко это будет сделать в период с сегодняшнего дня и до 28 числа, пока все-таки этот Меркурий еще будет находиться в знаке Близнецы, и он очень быстрый будет. То есть это очень хорошее время для любой интеллектуальной деятельности, для того, чтобы решать легко вопросы и быстро, для того, чтобы собрать группу близких людей, с кем вы хотите что-то вместе делать. То есть это, по сути, такой процесс, когда вы ищете по близнецах свое окружение, формируете свое окружение, а также собираете информацию. После 28 числа Меркурий переходит в знак «Рак». А также будет такой период очень интенсивный перед затмением. У нас в следующем месяце начинается серия затмений. Всего будет летом три затмения. И в частности, 5 числа будет первое лунное затмение в новом знаке, в Стрельце. До этого затмения были на оси Рак Козерог. И это будет первое затмение э, на, скажем, новой оси. Лунное затмение. И любое лунное затмение дает очень много эмоций, а учитывая то, что с 28 числа Меркурий — планета, которая за наши мысли и за способ коммуникации отвечает, переходит в очень эмоциональный знак рак. И по сути, вот та легкость, которая присутствует сейчас, она пропадет после 28 числа. И... Может возникать в работе, даже в общении какой-то ступор, просто из-за того, что нет настроения, просто из-за того, что я не хочу сейчас этим заниматься. И вы будете себе местами и временами напоминать ребенка, который э, на поводу идет своих эмоций и ну, из-за этого блокирует какие-то свои действия. Поэтому Сейчас очень важно собрать свои силы в кулак, волю в кулак и быть активными. Тем более, что, повторюсь, асцендент этого, этого новолуния попадает в Скорпион, а это всегда дает много энергии, и ее можно направить на какую-то важную деятельность. Затем, если рассматривать более подробно карту этого новолуния, то э, Нептун попадает на вершину четвертого дома, поэтому многие люди могут сейчас задумываться э, о доме, семейных делах и на тему недвижимости. Может возникать желание что-то менять в плане недвижимости, либо э, будут возникать какие-то воспоминания, связанные с прошлым, даже с прошлым кого-то из ваших родных. То есть какой-то момент ностальгии и погружения в, в семейные дела. Может быть даже желание изучать свои корни, пересматривать старые фотографии. Это все может присутствовать. Затем... Очень активно еще одна тема в связи с этим новолунием это тема взаимоотношений. Само собой, Венера сейчас ретроградная, это раз, во-вторых, она соединяется с тем же Меркурием. Как раз вот сегодня-завтра будет максимально сильным это соединение. По сути, это тоже одна из важнейших тем, которая сейчас поднимается, это тема взаимоотношений. И в широком смысле слова, то есть и какие-то деловые моменты обсуждаются, и в личной жизни тоже очень важно выходить на контакт и обсуждать то, что вас волнует. То есть общение может быть связано с какими-то внутренними переживаниями, либо с финансовыми вопросами, которые нужно решить. Еще один очень важный момент, это уже не касается Новолуния, мы продвигаемся дальше. Это аспект, который будет 25 числа, а именно это Марс, Секстиль, Уран. Если рассматривать индивидуально, как влияет этот аспект, то он преимущественно благоприятный, он дает много энергии и умение вот так по щелчку все очень быстро решать. Именно поэтому я еще сделала акцент, что вот сейчас очень активный и хороший период. Но если рассматривать в таком глобальном контексте, то этот аспект может давать и авиакатастрофы, и какие-то происшествия с оружием связанные. Тем более у нас на кону затмения. Так что мы должны быть готовы к тому, что новости сейчас могут не радовать, а наоборот, будет много известий о разного рода происшествиях. Да, аспект между Марсом и Ураном благоприятный, но, как показывает практика, моя в частности, несмотря на то, что этот аспект благоприятный, он в... В плане какой-то мировой тенденции проигрывается всегда какими-то вот происшествиями. Поэтому мы, в... мы с вами соблюдаем осторожность и активность, будем с вами активными. К тому же на этот аспект могут также реагировать люди, которые от природы Неуравновешены. То есть если человеку сложно контролировать свои эмоции, э, и эмоции могут затмевать его рассудок, если вы знаете таких людей, то будьте с ними поосторожнее вблизи вот, 25-го числа, так как этот аспект может их подталкивать к каким-то необдуманным действиям, и они будут склонны идти на поводу э, у своих эмоций. Дальше переходим к лунному затмению. Я постараюсь снять об этом отдельное видео и рассказать, но в целом сейчас хочу такую общую картину обрисовать, что лунное затмение произойдет в знаке Стрелец. И когда мы говорили о переходе лунных узлов и то, что южный узел будет идти по знаку Стрелец, мы с вами рассуждали на ту тему, что те нормы догмы, которые были до этого времени скажем так, на высоте, они перестают работать в связи с тем, что южный узел колесит по стрельцу. К тому же э, философские какие-то взгляды, концепции, верования, они тоже начинают подвергаться критике и сомнениям. Э, далее люди перестают верить и работать ради далекого светлого будущего, ради того, чтобы посетить другую страну раз в год, они больше ориентированы на близкое, обозримое будущее, то есть они хотят жить хорошо здесь и сейчас, и э, заинтересованы в том, чтобы быть активными, иметь свободу пере, передвижения э, на том месте, где они проживают. Соответственно, идет тенденция... Э, сохранять хорошие отношения, иметь много контактов в той местности, в которой ты живешь. И вот это лунное затмение, оно впервые покажет, насколько э, все зыбко, то, что ранее мы считали, э, скажем, э, то, к чему мы стремились, оно перестает быть для нас актуальным по стрельцу, те концепции, в которые мы верили. И это не касается даже конкретно какого-то человека, а в целом то, что было, скажем, в тренде, в мировом тренде, оно перестает быть настолько востребованным и актуальным. И это лунное затмение, скажем, первый такой важный момент покажет. И плюс тема образования тоже может быть затронута за счет того, что... Все-таки «Стрелец» отвечает за университетское образование, за высшее образование. И в ближайшие 18 месяцев будет цениться образование, которое можно получить дистанционно. То есть это онлайн-школы. Это образование, которое можно сразу применять на практике и зарабатывать с помощью этих знаний деньги, либо же каким-то образом улучшать свою жизнь здесь и сейчас, то есть какая-то работа на перспективу, которая может быть, а может и не быть, она перестает быть актуальной. Соответственно, ценятся те виды деятельности, которые приносят результат уже сейчас. И любые знания, которые позволяют на них зарабатывать, и они тоже, конечно же, будут цениться. Ну и, соответственно, стоит презентовать себя в соцсетях и так далее. То есть это, я думаю, уже всем понятно, что тот формат, который был ранее, он уже перестает быть актуальным, и это только начало. По сути, это лунное затмение покажет, как меняются тенденции, и мы постепенно будем видеть, как на второй план отодвигается то, что еще не так давно было для многих целью жизни. И асцендент этого затмения тоже попадает в знак Скорпион, поэтому тема преобразований в конце мая, начале июня будет ключевой. И... Еще, когда я снимала видео о лунных узлах, я говорила о том, что они перешли на мутабельную ось. А свойство мутабельного знака — это умение адаптироваться и быстро меняться под условия, которые окружают. Меняются условия, меняешься ты. И, соответственно, вот этот Скорпион, несмотря на то, что это не мутабельный знак, но он любит перемены, любит трансформировать человека, готовить его к чему-то большему. Поэтому в целом, эти перемены должны восприниматься достаточно органично, если вы от природы человек, который умеет видеть, что происходит вокруг, и прислушиваться к обстановке, в которой он живет. Далее. Еще одна отличительная черта следующего месяца — это сильное влияние рыб и Нептуна, и... Рыбы и Нептун будут влиять на характер нашей деятельности за счет того, что Марс, планета активности, будет проходить по знаку рыбы и в середине месяца Марс будет соединяться с Нептуном. То есть, по сути, в июне будет очень сложно себя заставить делать то, что вам не нравится. Если вам не нравится ваша работа, или вы чем-то занимаетесь таким, что не вдохновляет вас. Будет очень сложно гнуть свою линию и продолжать дальше это делать. Так как э, рыбы и Нептун — это э, знаки, соответственно, управитель этого знака, который отвечает за визуализацию. И очень важно, когда ты что-то делаешь, представлять конечный результат. То есть, э, грубо говоря, Человек что-то делает, и он понимает, к чему это приведет, зачем он вообще это все делает, тратит на это свое время. И поэтому, чем больше вы получаете вдохновение от вашей работы, чем больше вы получаете какой-то отдачи, эмоционального заряда, тем больше энергии вы будете готовы вкладывать в эту работу. Соответственно, если вы ощущаете, если вы в июне начнете ощущать лень, апатию, и вам просто как из-под палки нужно будет заставлять себя что-то делать, то это тоже один из сигналов, что нужно переосмыслить свою работу и в первую очередь разобраться в себе, почему вы так реагируете, что вас не устраивает в этой работе. В целом мне всегда это говорит о том, что нужно прям менять работу, и это точно не ваш путь и так дальше. Иногда это просто говорит о том, что вы устали морально, и нужно немножко отдохнуть. Это тоже свойство, качества Марса в рыбах, что э, не получится себя загонять. То есть это не Марс в козероге или в скорпионе, который любит пахать, так, чтобы пот выступал. Марс в рыбах э, действует намного мягче, и он нуждается время от времени делать передышки. И если вы, например, все на карантине отдыхали, а вы работали, либо наоборот, вы как-то просто эмоционально истощились читать новости и просто смотреть, что происходит вокруг, то Марс в рыбах, особенно в середине июня, когда он соединится с Нептуном, то это еще и коридор затмений будет. Это может подтолкнуть к тому, что понадобится пауза для того, чтобы вы возобновили свой ресурс, свои силы. В этом нет ничего страшного. Но если вы отдыхаете, отдыхаете, но сила не появляется, то в таком случае действительно нужно что-то менять. И тоже не расстраивайтесь, все-таки будет коридор затмений а это идеальное время для перемен. Затмения для того и даны, чтобы мы осознавали, что нам не нравится, какие моменты нас не устраивают, и меняли их. То есть. Не нужно бояться своих состояний, с которыми вы будете сталкиваться. Вы должны, наоборот, внимательно и осознанно относиться к тому, что с вами происходит. Не отрицать это, не пытаться себя заставить, а дать своему организму то, в чем он нуждается. Если он хочет отдохнуть, пусть он отдохнет. Если он хочет немножко как-то, чтобы вы перестроились в работе, сделайте это. И вы только выиграете. Вы будете спустя некоторое время намного эффективнее и будете получать от своей работы большую отдачу. По сути по своей энергии вот это новолуние и затмение во многом похожи. То есть идет акцент на перемены, на деятельность, много мыслей о работе и о доме семье. Они похожи, конечно, они отличаются сильно, все-таки это новолуние, то лунное затмение, но определенная энергетика уже будет ощущаться. То есть то, с чем вы соприкасаетесь сейчас, особенно то, что подталкивает вас к переменам, вы будете это более интенсивно ощущать, когда будет затмение. Дальше, дальше, дальше, дальше. Соответственно, я уже об этом сказала в начале видео, но повторюсь, что с 28, июня, с 28 мая и по 5 июня будет очень эмоциональное время. Меркурий, планета коммуникации, только-только войдет в знак рак, и эмоции будут захлестывать. То есть до этого времени мы больше так рассуждали, наш мозг был активным. И после вот этого перехода эмоции будут зашкаливать. Тем более грядет затмение, 5 числа оно произойдет, а затмение всегда эмоционально воспринимается, особенно если вы от природы эмоциональный человек. Но есть люди, которые не реагируют эмоционально на затмение. Я когда-то на канале рассказывала об этом. Просто часто спрашивали меня, вот, почему все говорят, что затмение это эмоция, а у меня их нет. Есть люди от природы, предрасположенные чувствовать циклы Луны. Если Луна у вас в натальной карте находится в раке, в рыбах, в скорпионе, в водном знаке, вы от природы очень чувствительны. Если у вас асцендент или солнце в раке, вы от природы чувствительны и будете склонны реагировать на циклы Луны. Ну и плюс, если затмение происходит не на какой-то из ваших планет, и при этом вы не суперэмоциональный человек, вы можете его не почувствовать. Вот прям есть люди, которых может трясти в день затмения, настолько как-то им даже физически э, ну, не совсем нормально. А есть люди, кто более спокойно это все переживает. То есть опять-таки это зависит от гороскопа, плюс э, дети всегда почему реагируют на затмения, новолуние, полнолуние. Дети — это лунные mm -hmm. существа, они зависимы от родителей, они очень эмоциональны, подвержены эмоциям, и поэтому и затмения для них всегда тоже события значимые, и, соответственно, они могут быть более беспокойны вблизи затмения. Дальше. По сути, вот такие основные моменты я хотела рассказать. Еще сделаю акцент на том, что будет три затмения, и первое произойдет 5 июня, это будет лунное затмение, затем оно будет в 16 градусе Стрельца, затем 21 июня будет солнечное затмение в первом градусе Рака, и 5 июля будет лунное затмение в, в 13-м, прошу прощения, градусе Козерога. И по сути после вот этого затмения мы попрощаемся с затмениями на оси Рак-Козерог. То есть это будут последние затмения на этой оси. И после этого Раковик Козерогов перестанет трясти и будет намного легче. Но по сути Козерогам уже легче в том плане, что южный узел вышел из вашего знака. И это всегда дает облегчение плюс еще и затмения теперь не будут проходить в знаках ваших, поэтому двойная нагрузка уйдет и облегчение определенно будет вот вот такие новости надеюсь вам было интересно и полезно, я очень буду стараться снимать больше видео для YouTube канала я уже одно написала пока что не буду говорить о чем оно и также хочу еще снять о затмениях, чтобы больше вот эту тему раскрыть. Вы всегда меня просите снимать о затмениях, чтобы знать, к чему готовиться, на что обратить внимание. Поэтому я не могу вам отказать. Обязательно найду время и запишу. Очень рада вас видеть. Спасибо большое за теплый прием. У меня сегодня уже произошел скандал на работе. Я близнец. Новолуние проигралась. Да, да, однозначно. Плюс новолуние в вашем знаке. И, повторюсь, асцендент новолуния в Скорпионе, это всегда дает ну, какие-то стрессы. Обычно вот стрессы переживает человек, если он блокирует любые изменения в своей жизни. Если человек не хочет что-то менять, то придется через стресс переживать это все. Поэтому скорпион часто связывают со стрессами, какими-то вот прям проблемами, которые переламывают человека. Но этот знак более гармонично себя проявляет, если человек сознательно менять что-то в своей жизни, не когда уже все припечет, а когда все к тому идет. Я вижу, что вопросов не так много. Меня в принципе это радует. Это значит, что вы меня, скорее всего, внимательно слушаете. Когда я рассказывала, вы старались все внимательно прослушать. Это радует. Здравствуйте, можно ли в это время начинать романтические отношения Овнам? Да, можно. То есть ретроградная Венера абсолютно не помеха, чтобы именно начинать отношения. Просто э, нужно быть готовым к тому, что после разворота Венеры может поменяться что-то в отношениях. Но это не проблема. Главное не расписываться, замуж не выходить. Вот это уже более сложный вариант а просто знакомиться, общаться очень даже хорошо. Часто, кстати, на ретроградной Венере получается такой момент, что человек проживает какое-то событие, какую-то ситуацию, которая в дальнейшем поможет ему быть более счастливым в отношениях. То есть даже если эти отношения, которые начнутся сейчас, не получится, но они могут чему-то такому научить, что позволит сразу же после разворота Венеры начать новую и счастливую жизнь. Да, сейчас уже так. Вы подтверждаете, что эти тенденции вы чувствуете уже, уже э, дальше. Интересно, если Стрелец выходит замуж 5 июня, это также плохо? Люди очень давно вместе. Нет, я бы не сказала. Есть люди, у которых все по затмениям происходит. То есть это, во-первых, нужно видеть карту человека. Другое дело, что сейчас Венера ретроградная. Вот. Но обычно также по ретроградным планетам Происходит то, что очень давно затягивалось. Вот вы написали, что люди давно вместе, значит действительно пришло время. Затмение все-таки повлияло. Алла, добрый день. Скажите, если лунное затмение происходит в соединении с натальным северным лунным узлом, у вас идет полувозвращение лунных узлов. Если у вас северный узел в стрельце, Соответственно, сейчас там проходит Южный Узел. Это важный период, и затмение очень важное. Оно поможет вам стать ближе самой себе, открыть новый путь в своей жизни, который позволит вам реализовать ваш, ну, скажем, не то чтобы потенциал, а именно вашу какую-то миссию. Обычно по затмениям, вот без преувеличения, человек может осознать свою миссию, то есть то, что он действительно... Должен сделать в жизни глобально. Алла, добрый день. Скажите, если лунное затмение происходит. А, я уже этот вопрос прочитала: Вот близнецам фартиты: лунные узлы и затмения в июне. <coughs> Нет, на самом деле ничего страшного. Просто у близнецов начинается активный период перемен. Будем ждать новые видео. Спасибо большое. А если Марс в рыбах соединится с Юпитером в Наталье в пятом доме? Это новое знакомство? Да, вполне возможно. Хороший транзит, в принципе, для знакомства. Расскажите про школу, пожалуйста. Во-первых, я не планировала в этом году делать новые наборы на первый курс. Больше. Но поступают письма, просьбы в июле запустить пятый поток и я как всегда иду навстречу поэтому 20 июля стартует новый набор это уже будет пятый поток присоединиться можно уже и это даст вам массу преимуществ вы сможете спокойно подготовиться вы сможете получить ректификацию вы сможете Изучить платформу, на которой вы будете обучаться, пройти, прослушать все ознакомительные уроки, настроить себе программы. То есть вы будете полностью готовы к началу обучения, к старту. Затем был вопрос также о том, какие курсы у меня еще планируются. Осенью я пока еще точную дату не могу вам назвать. Будет э, старт второго курса моего. Этот курс будет посвящен прогностике. Мы рассмотрим все прогностические методики, прямо на примерах. И также в конце будет ректификация. Вот это в планах. Также третий курс будет посвящен Синастрии. Но так далеко я не буду забегать. Это, если что, будет аж через год. Можно ли делать дорогие покупки? В принципе, я бы советовала подождать. Вот стационарная Венера, она подходит для дорогих покупок и обычно дает очень выгодные предложения. Пока она сейчас ретроградная, лучше все-таки подождать. Но если это, к примеру, квартира, в принципе, можно покупать. То есть это еще зависит от того, что вы подразумеваете. Если это например, бриллианты или м, украшения, то не стоит. Да, 9 лет. Это 9 лет встречалась пара, и только сейчас, именно в день затмения, они будут жениться. Кстати, свадьба изначально была на май, но карантин повлиял и перенесли свадьбу ровно на день затмения. Можно ли продавать и покупать новую квартиру? Можно. Здравствуйте, будет ли вторая часть поста про Лилит? А о чем бы вы хотели еще узнать о Лилит? Если о планетах других высших, то Лилит на них не влияет вот, как на личные планеты. Там уже нужно будет дома смотреть, то есть это не информативно в контексте общих каких-то постов и рекомендаций. Лилит — это фиктивная точка, она влияет в первую очередь на эмоции, а эти эмоции человек может уловить через личные планеты. Луна, Солнце, Марс, Венера — Начиная от Юпитера, планеты не настолько чувствительны к влиянию Лилит. Скандал на работе у близнеца. Сегодня можно урегулировать или нет? Верно, стресс в связи с изменениями. Да, да, можно урегулировать будет еще даже до 28 числа. Но не все же раком, можно и близнецам. Э, «Весело, когда козерог с асцендентом близнецы по козерогу трясти перестала, теперь по близнецам начнет». Нет, вы теперь уже закаленный человек, вам уже это не страшно. «У меня солнечное затмение попадает на куспель четвертого дома. Чего же ожидать теперь? Переезд? Не обязательно». Это тоже зависит от аспектов к вашей карте. «Может, конечно, быть переезд, но не только». Может дать желание что-то менять в доме, или ностальгию прям по семье, желание съездить в какие-то места родные, в которых вы давно были, и тоже закрыть какой-то вопрос, который вас мучил. Или может изучить родословную, ну то есть больше узнать какую-то информацию о предке. Ох уже этот асцендент в Скорпионе, одни неприятности приносит. Ну, зачастую, да, если асцендент в Скорпионе, жизнь человека нельзя назвать спокойной. Это постоянно какие-то э, такие эмоциональные встряски, но если их не будет, то Скорпиону очень сильно тогда скучно. Но мало кто может в этом признаться, но это так. Ой, я на прогностику очень хочу. Приходите. Чтобы попасть на второй курс, нужно первый закончить. Да, второй курс это уже для продвинутых астрологов, то есть это те, кто умеет строить свои карты, умеет читать натальные карты. Если вы не умеете это делать, вам будет очень сложно на прогностике, прям нереально сложно, вы ничего не будете понимать. То есть этот курс рассчитан... Ну, в первую очередь на моих учеников, которые закончили первый курс, но если, например, вы в другой школе обучались и умеете это все делать, строить карту, читать ее, то вы сможете. «Я родилась на лунное затмение, Марс с Сатурном на узлах». Скажите, это приговор навсегда в плане, что у меня все предрешено в жизни, и я не могу ни на что влиять?» Ну, радует то, что у вас Сатурн на узлах, а не светило. Но Сатурн — это тоже планета кармы. Какие-то вещи будут предопределенные, но не стоит этому придавать слишком большое значение. То есть э, какие-то моменты будут предопределены, но не все. Поэтому не перекладывайте ответственность на Сатурн. Асцендент в раке, солнце, веса в четвертом доме. Как отразится затмение, может, у меня. От многих очень факторов зависит. Послушайте общий прогноз, сделайте для себя вывод. Алла, здравствуйте. Привет. Ваши посты смотреть по асценденту, а можете и так, и так. То есть это тоже и от поста зависит, но можете и по асценденту, и по солнцу. Обычно эти значения как-то рука об руку идут и дополняют красиво друг друга. Ну что ж, как оказалось, я посмотрела на часы и обнаружила, что мы с вами уже 40 минут проболтали. Мне кажется, что это все прошло как 5 минут, я не знаю, как вам. Мне всегда очень интересно с вами общаться в прямых эфирах. И спасибо вам большое за то, что всегда хорошо меня встречаете и очень активны и ставите вижу сердечко и пишите хорошие мне всякие пожелания это очень классно это меня в принципе мотивирует выходить в эфир чаще я обязательно напишу пост о школе с учетом ваших вопросов, для того, чтобы вы могли перечитывать и чтобы вы были в курсе событий, которые планируются в школе. Поэтому следите за обновлениями, скоро все разъясню в отдельной публикации. Очень была рада с вами встретиться, желаю вам всего хорошего. И надеюсь, что мы с вами скоро <смех> увидимся. Если у вас, кстати, есть тема для эфиров, то пишите, я всегда это учитываю. Можем провести какой-то тематический эфир. По поводу школы, я вижу, есть еще вопросы. Пишите мне сразу в личное сообщение, каждому отвечу. Все, всем пока-пока и хорошего дня.